Друзья, с вами на связи Олег Пробег, и у меня новый сюжет. Рядом со мной Али, ты Привет. из... Я из Сирии. из Сирии. И это мой первый беговой ученик, э, которому я помог пробежать марафон. Значит, ну, можно так сказать. Можно да, так сказать? Конечно, можно, конечно, да, конечно. Да, да, Значит, э, А ты почему решил марафон пробежать? А, это мой первый ответ. марафон бегать. В прошлом разе я попробовал как эксперимент, если я могу полимарафон бегает бегать. Это было 6 месяцев назад. Я смог, но я решил как-то всегда прогресс mm -hmm. всегда что-то новое новый челлендж делать, поэтому я решил бегать в марафон. Marathon. Я до этого тренировался почти 2, -2 месяца, не больше. Было мне очень трудно, конечно, Ну, получилось. Получилось. Конечно, да. Вот. И я э, общался с Али, он знал, что я бегаю, и он спросил, можно ли у меня взять советы, да, чтобы я посоветовал. Я понимал, что я профессионально дать ему советы не могу, но потом я узнал, как он тренируется, угу. и на последние буквально полутора месяцев, да, примерно, да, да. я внес корректиры в его тренировочную программу. Они тебе помогли? Да, да, конечно. Да. Сначала мне было просто... Тренировка как-то каждую неделю поднимать uh -huh. до, до марафона. Но ну, потом я узнал, что мне надо облегчить немножко до марафона. Это мне помогло, конечно. И еще дала немножко зарядки, которые помогли uh -huh. как велосипед, как сквадс. Uh -huh. да, uh -huh. И был у меня спортзал. Man, uh, kind of, I tried to it a little bit. Mm -hmm. to help, to, to Понятно. А, какой у тебя результат? Он, ты быстрее 5 часов пробежал, или 5 с небольшим? Я вот не помню. 4, 4 часа 57 минут. Вообще, это здорово. Должен сказать, что мой первый марафон. У меня задача была выбежать из 5 часов. И я тоже вот чуть-чуть <laughs> быстрее 5 часов пробежал. И я, честно говоря, часть дистанции в горку в Москве шел. А ты переходил на шаг или все время бежал? Конечно. Переходил на шаг, да, да? да? Переходил. Иногда я даже остановил, мне было да? очень больно. Mm -hmm. Мои ноги два раза остановились. Два раза даже, остановился. Даже ходил Как ты себя... Да-да, продолжай. А, а, было мне самое трудник, где-то между 22 и 30 километром. Mm -hmm. Потом после 30 я так-то как-то остановил, mm -hmm. вид кофе. Потому mm -hmm. что я узнал, что кофеин облегчит боль немножко остановил где-то в пекарне я сказал им давайте дайте кофе быстро я хочу что-то что я после кофе уже uh -huh. А после тридцатого когда ты узнаешь что мало есть uh -huh. еще меньше и меньше и меньше где-то это как мотивация uh -huh. будет лечь. понятно я... как ты сейчас чувствуешь себя хорошо я рад очень рад что мышцы это, болят это, еще это, да еще болят а сколько времени У прошло получается десять почти, почти сегодня уже 9 дней. 9 дней. Ты сейчас не бегаешь, да? Я бегал. Ты... Даже на э, втором день после марафона бегал чуть-чуть. Да, но это, кстати, полезно. Чтобы облегчить, да. Облегчить, да. да. Но еще есть план. А, Какие а, у тебя да. планы? белые ночи я так понимаю? Ты уже собираешься да. прям в этом, в, в да, июне уже? 30 да, июня. Ты уверен, что ты справишься Нет. повторить Нет. так быстро? Нет. В этом разе я буду лучше. Лучше будешь, делать, да? Да? да? Да. да. Но я, честно говоря, рад, и я всегда переживаю за таких молодых бегунов, которые ставят себе задачи, испытания. Али, я желаю Спасибо тебе вам. удачи. Спасибо может быть, даже мы пересечемся. У меня не было в планах бежать «Белые ночи» в этом году, просыпание немножко не совпадает. Но может быть, а вдруг и получится. И тогда да. мы увидимся на «Марахоне». Да, конечно. Всего хорошего тебе. Спасибо, Новых вам стартов. Вам. Да. Спасибо. До встречи. До свидания.